Дорогой друг, меня зовут Галина. Я христианка. И я хочу поделиться со всеми, кто будет слушать эту запись своими переживаниями и своим пониманием Слова Божьего Библии. В своих рассуждениях мы будем опираться на святое и живое Слово от Бога, записанное в книге Библии. Дорогой друг,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 Так говорит Господь, также к римлянам, глава 11, стих 25. Ожесточение произошло в Израиле от части до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, отсюда мы видим, что Господь определил определенное время для покаяния для язычников, и что у Господа есть определенное число спасенных язычников. К язычникам относятся все народы, населяющие землю, кроме израильского избранного Богом народа еще до наступления нашей эры. Наша вера или наше летоисчисление которая продолжается и по сей день, исчисляется с рождения нашего Спасителя Иисуса Христа. Также в Деяниях, глава 17, стих 30, Павел говорит «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». И 31 стих, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Этот муж Иисус Христос. Я хочу вам предложить послушать стихи, которые по Божьей милости. Господь давал мне написать, и я это и буду делать. Итак, дорогие друзья, начнем. Исправьте, люди, покаянием, суда решающего казнь. Еще звучит призыв спасения, еще зовет вас благодать. Не будьте сердцем вы жестоки, упрямы, словно волгуметь. Нагните шеи пруд железный, что Богу планяться уметь. Колени на пол преклоните И сердцем к Богу возовите. Свые железное ярмо, Грехов тяжелых вы снимите. Друг, Бог зовет тебя, Тебя Он словно сына любит. За грех заплачено сполна Тебя он упрекать не будет. О, отрекись от власти тьмы, Отдайся в руки Божья Сына, Дух Святый в сердце пригласи И в силу свыше облекися. Но если мимо ты пройдешь И кровь Иисуса ты отринешь, То казнь огнем ты изберешь. За грех расплату сам ты примешь. И хочу закончить опять словами из Писания. Иона, глава 3, стих 10. И увидел Бог дела их, что они обратились от слова пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. исая глава 45, стих 22. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Вот так Господь призывает нас, Он и Сына Своего Единородного, Любимого отдал жертву за наши грехи, за наше беззакония, на Голговский крест, чтобы всякий, кто будет веровать в Господа Иисуса Христа, что Он Сын Бога Живого, и что Он оправдывает нас. Своей жертвою искупляет нас от ада преисподнего, что он все грехи наши взял на себя и крестится, спасен будет, так говорит Слово Божье. Братья и сестры, не будем же откладывать день покаяния и день нашего спасения на завтра, на потом, потому что, как говорит опять Писание, завтрашний день не в нашей власти». Благословит вас Господь. Аминь.